Всем привет! Хочу сегодня поделиться своим секретом приготовления киселя и свежеразмороженной ягоды, клубники. Нужно довести воду до кипения, 2 литра воды, взять стакан размороженной ягоды, виктории, высыпать. довести до кипения туда же высыпать пол стакана сахара В другом стакане я развожу крахмал, крахмал картофельный беру с горочкой, 4 ложки крахмала. Свожу с водой. Хорошо перемешиваем. Хорошо размешиваем крахмал и медленно вводим в кипящую воду. Она у нас закипела, вот она кипит уже и медленно, просто медленно вводим и помешивая. довести до кипения и варить 2-3 минуты вот, только закипела вот сейчас вот закипит не закрывая крышкой вот. Здесь вот секрет самый, что кисель, когда варится, его нельзя закрывать крышкой. Вот довести до кипения, вот, вот он уже начинает кипеть. Вот, видите, все подымается. пошел процесс буквально вот закипелы отставляем. вставляем и даем отстояться не закрывая крышкой вот весь секрет подписывайтесь на канал всего доброго до свидания